Жил в Одессе такой доктор Сегодня сложно представить, какой тяжелой была жизнь в Одессе в послевоенные годы В этот разрушенный, голодный и холодный город Вернулась с семилетней дочкой Зинаида Гриценко Теперь уже вдова политрука Эвакуацию пережила она в Новосибирске. Тамошний климат не подходил теплолюбивым одесситкам. Бесконечные простуды и непроходящий кашель они привезли с собой в Одессу. От дома, в котором гриценки жили до войны, камня на камне не осталось. Им дали комнату на улице Франца Меринга. Дом был старый и потрепанный. Единственным напоминанием о былом великолепии являлась парадная мраморная лестница, ярко контрастирующая с пугающей коммуналкой. Само же устрашающее обиталище для 15 семей состояло из некогда огромного очевидно бального зала, разделенного на всех проживающих хлипкими перегородками. Комнатушка, доставшаяся Зинаиде, была маленькая и темная, потому что окно было на три четверти замуровано. Но зато в ней была какая-то мебель. Шла третья неделя пребывания в родном городе, когда малышка слегла. Состояние ребенка все ухудшалось, и бедная Зинаида сидела над дочкой, глотая слезы. Внезапно дверь комнаты заскрипела и на пороге появился благообразный старик. Он подошел к кроватке девочки, приложил руку к колбу и сказал «Плохо!» «Плохо! Ей бы молока, до да куриного бульона!» «Да где это сейчас возьмешь?» «Вон мамалыга и то счастье!» «Я сам доктор! Знаю, как лечить, но вот чем!» Когда-то в этом доме на первом этаже была аптека. Аптекарь был моим другом. Он готовил одну замечательную микстуру. Я знаю, как ее сделать. Она поможет. Ты и дочку спасешь, и сама поправишься. Три раза в день по чайной ложке. Я смотрю, тебя в сон клонит. Так поспи, поспи. Я пока лекарства для вас приготовлю и поставлю пузырек на верхнюю полку вот этого буфета. Старик уже собирался уходить, когда Зинаида, спохватившись, спросила имя соседа. «Конрад Леонардович», – представился тот и удалился. Утром в буфете обнаружился странного вида пузырек с маслянистой жидкостью, сильно пахнущей хвоей. Гриценко и старшая, и младшая принимали эту настойку целую неделю. И действительно пошли на поправку. А лекарство все не убывало, так что бутылочка опустела только через месяц. К тому времени мать и дочь полностью исцелились. Зинаиде очень хотела сказать старику спасибо, но на коммунальной кухне она его ни разу не встретила. И тогда она спросила у самой старшей жилички бабы Вари, в какой из комнат живет Конрад Леонардович. А та посмотрела на нее испуганным взором перекрестилась и ответила. Конрад Леонардович, жил в Одессе такой доктор. Ему до революции этот дом принадлежал. Он здесь сам проживал и больных принимал, людям помогал, с бедняков денег не брал. Хороший был человек. Только нашла его пуля еще в году двадцатом. Царствие ему небесное, вечная память. Вопрос. Как сегодня называется улица Франца Меринга? Стою с протянутой рукой. Прошу о лайках и подписке. Всего разок на мышку тиснуть, в том нет проблемы никакой.